Thank mm -hmm. you. Я продолжаю уроки Асгарда И, в общем-то, по вашим просьбам Очень многие спрашивают О цифрах жизни О числе имени О чертогах Ну и так далее и тому подобное Вот как раз в этом уроке и будет Первое, число имени Число жизни То есть цифра жизни Стихии чертогов и общие структуры чертогов Сварожьего круга. Как эти чертоги влияют на каждого из нас? Как вычислить число имени, число жизни, вычислить свой чертог? Для этого, конечно, существует много формул. Но я сделаю проще. Я выложу в описании программу, покажу, как ей пользоваться. И в конце ролика покажу эту программу и как ее заполнять, чтобы вычислить все свои данные. Итак, число имени, то есть это цифра имени. Вот вам табличка, и в этой табличке вы найдете своего покровителя, с кем гармонирует, то есть в каждом человеке горит свой собственный свет. А эти земли, указанные в этой таблице, этого человека подпитывают, то есть вас, наполняя внутреннее содержание своей энергией. Есть люди, которые светятся, как солнце, и ведут за собой других. Есть люди, предпочитающие находиться в тени тех, кто ведет, но при этом они гармонично соответствуют по типам людей. Так и здесь цифры справа показывают, с кем гармонирует данная земля. Допустим, Ерилос солнце гармонирует с такими же солнцами, поэтому мы ставим единицу. То есть и с собой, и с другими Солнцами и Звездами. Гармонирует с Луной двоечка, с вороной четверочка, потому что Солнце жизнь дает, и Бог ворону может вернуть жизнь человеку. Также жизнь дает вода, поэтому гармонирует с ним. Вы каждый в конце ролика сможете вычислить свое число жизни, свою цифру имени и число имени и естественно конечно сделайте для себя новые открытия число жизни цифра жизни что же такое образ цифры жизни единица у кого это точка опоры человек на которого можно положиться который для достижения цели берет все на себя и решает все сам двойка это таран Человек, который идет напролом к своей цели Невзирая ни на какие препятствия Достижение цели для него важнее всего Он может и закон нарушить Для таких людей есть выражение Цель оправдывает средства". Троечка – это мужское начало Мужественный человек, стойко переносящий любые невзгоды Любящий покровительствовать и устраивать вокруг себя Доброжелательную обстановку Четверочка это женское начало, уравновешенная натура, способная решать любые задачи и находить выход из различных запутанных ситуаций. Эта натура легко ранима и обидчива. Пятерочка это замкнутый круг. Любвеобильная, очень эксцентричная натура Склонная к музыке, живописи, путешествиям, изучению древних культур и языков Но при этом внутренне замкнутая натура Потому что всю жизнь ее преследуют проблемы Стоит решить одну, появляется другая То есть эти люди замкнутые не внешне, а внутренне И никого не пускают в свой внутренний мир И так проблем в жизни хватает Шестерочка это страх, скептик и невера. Страх, конечно, не в современном понятии, а страх – это неизведанность, то есть не ведаю, значит и не верю. Отсюда и скептицизм. Скажи такому человеку, что вода мокрая, он пока палец туда не засунет, не поверит. Это натура впечатлительная, не верящая никому на слово, проверяющая все на собственном опыте, но при этом не замкнута, общительно и сверхлюбвеобильна любовь к противоположному полу, к природе, к животным, ко всему в жизни вообще, и при этом ужасно ревнива. Седьмое. Цифра семь. Непоседа, общительный человек, коему необходимо постоянные смены обстановки и новые компании, ибо общение с ними расширяют кругозор. У таких людей вечно новые планы, проекты. То есть энергия из них бьет фонтаном. А все потому, что при таком человеке постоянно находится лек-охранитель. Что такое лек, я вам уже объяснял. Это у христиан существуют ангелы, которых они, в общем-то, придумали благодаря тому, что у нас были леги. То есть лег и ангел, представьте себе. Ан это чужой, Олег это гел. Они перевернули, вот и сделали себе ангелов Восьмерочка. Двойное женское начало. Это очень чувствительная, легко ранимая натура, склонная попадать под чужое влияние. Скрытно, но при этом берется за самые тяжелые работы, ведет за собой людей. И все делает, чтобы скрыть свою мягкую, нежную внутреннюю сущность. Девятый номер – это гармония. Гармоничные люди, полностью обустраивающие свою жизнь, они находят общий язык с богами и со всеми, кто к ним приходит. В народе про них говорят, они и с богом, и с чертом найдут общий язык. Потому что у них две великие силы – ха и тха. Кое они используют по своему усмотрению Они всегда целеустремленные Но жизнь для девятых складывается тяжело Ибо они помимо стремлений к цели Гармонично дополняют жизнь других людей А для девятки необходима токма девятка Так как гармония и гармония дают полную гармонию Теперь гармоничные пары есть пять гармоничных пар, которые в сумме дают девятку, гармонию. То есть это совершенно, конечно, не значит, что все должны прям искать себе такие пары. Просто это признанные гармоничные пары. Это единичка и восьмерка. Дерево. Это двойка и семерка. Металл. Это тройка и шестерка. Земля. Это четверка и пятерка, вода. И девятка и девятка – это огонь. Почти гармоничные пары – это все с девяткой, потому что девять с любым числом в сумме дает то же число, то есть не нарушает его гармонию. Теперь о стихии чертогов их четыре стихии первая солнечная огненная это рась лебедь Бусел, лость то есть совесть вторая небесная воздушная это дева змей волк финист то есть все это душа третья морская то есть водная вепри ворон лиса конь все это дух и четвертое природная земная щука медведь тур орел тело то есть у нас получается наша свастичная форма 1 2 3 4 совесть душа дух тело еще раз совесть душа дух тело этот порядок Порядок принятия нами космических энергий, то есть свет ерилы, воздушное пространство. Вода и все это собирается на Земле и в нашем теле, в нашей земной явной жизни. Рожденный в любой стихии, даже в солнечной, когда ночь или тучи может получить энергию от Земли. Но наибольшее количество жизненной силы человек получает от стихии, в которой рожден, и это влияние может отразиться в том, куда и каким занятием тянет. Допустим, земная стихия. Жить на земле, заниматься сельским хозяйством, выращивать растения. Водные тянет к морю, к рыбалке, к судостроению. Воздушные летать, наблюдать за звездами. Тянет в горы, а огненные пожарники, кузнецы, кто связан с огнем». Итак, земная стихия наибольшее влияние оказывает на физический план, на человека и на явную среду человечества, то есть социальную структуру. Солнечная стихия отвечает в человеке за волю и совесть, то есть как они проявляются в человеке и его гармоничное развитие. Небесная стихия влияет на душу и душевные состояния, Народная мудрость гласит, «Его душа витает во облаках». Водная стихия отвечает за дух и духовность. Основа мира – это атом водорода, он встречается почти везде во Вселенной. Вода при замерзании превращается в лед, расширяется, становится прочной и стабильной. А этими качествами у нас обладает дух. Поэтому водная стихия и отвечает за дух. Определяя жизненную энергию, суть какого-то дня, события, державы или человека, надо собрать общий образ, то есть соединить по образам черток, зал, дом, землю, стихию и получим единый образ, называемый Жизненная суть. А жизнь охватывает все плотные и тонкие запредельные структуры То есть все, Земля, созвездие и так далее Все несет свою суть В конце этой передачи я покажу вам программу Дам на нее ссылочку В коей вы сможете внести свои данные И вычислить все необходимые о себе сведения Общие структуры чертогов сворожьего круга Итак, первый чертог девы люди рожденные под сенью данного чертога обладают аналитическим складом ума их характеризует стремление к лидерству и порядку у них особое отношение к определению порядка люди такого типа обладают механической памяти и порядок их для них означает отображение их памяти рассудительность стремление разложить все по полочкам по своим местам и занимает это очень важное значение в жизни рожденного под сенью данного чертога. по сути их можно назвать вершители классификатора то есть они способны рассчитывать свои действия и действия других людей на несколько шагов вперед. при этом, им свойственны интуитивные предчувствия опасности, неудач, перемены погоды и прочее, так как их взор охватывает толкома внешнюю суть, качество возникшей проблемы, не вникая в глубины того или иного явления. Черток вепря Люди, рожденные в данном чертоге, обладают мистико рациональной формой мышления. То есть логическое построение как плотно-материальных структур, схем и задач, так и структур более тонких планов духовного и душевного протяжения. Как вепрь подрывает корни дуба, чтобы раскопать засыпанные землей желуди, так и люди, врожденные в данном чертоге, пытаются докопаться до самых глубин исследуемых явлений и процессов. Этим людям свойственно эгоизм, замкнутость, а иногда и отшельничество. Они даже могут быть одиноки, находясь в коллективе или большом обществе. Все, что они слышат, стараются проверить на собственном опыте. Перед ними всегда стоит проблема выбора чего-то главного из равноценного множества. Но когда они выбирают что-то главное для себя, это часто становится целью в их жизни. И уже ничто не сможет заставить их изменить свой выбор. Черток щуки Люди, рожденные под этим чертогом, везде себя чувствуют как рыбы в воде. Им свойственно находить общий язык со всеми людьми, но при этом круг общения они выбирают по принципу «Этот человек мне нравится, общение с ним не только приятно, но и выгодно, как правило их тянет ко всяким красивым вещам, но чаще всего эти вещи оказываются ненужными безделушками». Они любят быть в центре внимания, очень часто говорят на темы, смысла которых совсем не понимают. Они обидчивы, эгоистичны и часто зацикливаются на своих ощущениях и материальном восприятии мира. Очень подвержены чувству ревности и очень часто страдают излишней любвеобильностью, ну, то есть плотской. Чертог лебедя Люди, рожденные в данном чертоге, очень сильно и болезненно воспринимают общественные высказывания в свой адрес, уделяют много внимания своему внешнему виду и положению в обществе. Им свойственно мистико-познавательный склад ума. Они всегда легко идут на авантюру. И даже не ради достижения какой-то конкретной цели, а только для того, чтобы прочувствовать сам процесс, им свойственно чрезмерная влюбчивость, часто переходящая в обожание предмета своей любви и нередко доходящая до самопожертвования во имя объекта своей любви. Людей этого чертога определяет чувство долга, но не перед кем-то конкретно или обществом, а в первую очередь перед самим собой и своей совестью. Но они стараются никогда не отходить от принятых для себя правил и законов. И от других они требуют того же самого, иногда доходя до деспотизма. Они должны помнить, что неконтролируемая ревность может принести очень много проблем в жизни, особенно если ревность беспочвенна. Черток змея. Люди, рожденные в данном чертоге, обладают холодным и трезвым умом, догматической рассудительностью, с наставлением и принятием законов, с соблюдением окружающей реальности и незыблемости, сохранением статус-кво, то есть положение, находящегося в данный момент, чтобы ничего не менялось они не приемлют нововведений и изменений привычного образа жизни, напрочь выбивающих их с того жизненного пути, который они для себя определили. Для них высказывание древних мудрецов или предков является непререкаемым мерилом, неизменным. Они любят учиться, но не для достижения карьерного места в обществе, а токма для саморазвития и самосовершенствования. Нередко такие люди к старости оказываются одинокими, потому что изучая древнюю мудрость и жизнь людей в прошлом, они часто не замечают своей собственной жизни, и многие из них так и не успевают создать семью. чертог ворона люди рожденные под знаком ворона по своей духовной природе скорее идеалисты чем материалисты от рождения они живут в собственном иллюзорном но часто идеальном мире абсолютно не похожем на окружающую действительность их отличает философский склад ума готовность прийти на помощь даже незнакомым людям они предпочитают домашний уют взамен общественной бурной жизни. Как правило, с рождения они бывают наделены необычными чудесными способностями – парапсихологическими, паранормальными. Часть этих способностей раскрывается у них в раннем детстве, и они просто не знают, что с ними делать. Когда они спрашивают об этих силах тех или иных людей – им не знают, что ответить, потому что люди не наделены этими способностями и ничего о них не знают. Поиск и исследование данных способностей направляет мысли человека на философские рассуждения. Сделав выводы из своих философских рассуждений и поняв суть полученных в детстве способностей, они нередко становятся жрецами, духовными учителями, наставниками или отшельниками. Но иногда негодование от непонимания в обществе или семье достигает критической отметки, и люди становятся уничтожителями окружающего мира. В Чертог медведя Люди, рожденные в чертуги медведя, всю жизнь идут токма по им известному пути, не замечая ни преград, ни опасности, ни ловушек. Их иррациональный склад ума создает необычную картинку окружающего мира. Все, что вписывается в эту умозрительную вселенную, принимается безоговорочно, а все, что не находит объяснений в данной системе, отвергается раз и навсегда. Про таких людей часто говорят, что они не живут неземной жизнью, что их мысли постоянно летают в облаках, и что вместо простой избы-пятистенка они строят себе воздушные замки. Ключ к их сердцу лежит через заботу, нежность и любовь, что затем дает защиту и покровительство, обожание и нежность. Эти люди очень ранимы. И случайно сказанные грубые слова их может ранить сильнее меча. Они очень любознательны и всегда стремятся к чистоте и свету. Чертог бусла. Людей, рожденным в данном чертоге, определяет понятие долга и чести. Как правило, они очень домовиты. Им не чуждо заниматься домашним хозяйством, создавая тепло и достаток и уют. Их семьи в большинстве случаев многодетные. У них очень сильно развиты чувство ответственности, сила и выносливость. Это великолепные воины, защитники, презирающие смерть. Они всего достигают своим трудом и помогают близким, когда просят их о помощи, но в случае лишения их всего привычного и окружающего в них просыпается дикое желание отомстить, и такой человек не успокаивается до тех пор, пока все, кто причастен к его бедам, не будут наказаны самым суровым образом и жестоким способом. Защита своего родового гнезда для бусла то есть аиста, является первостепенным долгом. Черток волка. Люди-волки – индивидуалисты по своей природе. Они решают все свои проблемы самостоятельно, но могут для решения великих проблем собираться в большие сообщества. Так называемые стихийные стаи, то есть когда не вожак ведет стаю, а коллективный разум, как бы совместное единое решение. Как у нас раньше было, вещи решила, вещи постановила. Эти люди живут собственными интересами, они выносят свое решение по какому-то либо вопросу лишь после того, как проверят все на собственной шкуре. Человек-волк, по своей сути, санитар общества, и ему присуще чувство справедливости и строгого порядка. Как правило, люди-волки живут собственным, а не чужим умом, не воспринимают советов со стороны. Но при всем при этом в них заложена волчья жадность к познанию. Они стремятся изучить и обжить всю близлежащую территорию, кое впоследствии будут защищать, не жалея собственной жизни. Единственное их уязвимое место это сердечные проблемы, ну то есть любовные. Но чувство долга и справедливости для них превыше всего. Черток Лисы как правило, люди, рожденные в чертуге Лисы, имеют изворотливый ум. Они очень редко верят людям на слово, так как сами частенечко лгут и обманывают. Они хитрые, всегда рассматривают любой вопрос с точки зрения, нужно мне это или нет, выгодно это для меня или нет. Они находятся в постоянном выборе и постоянном поиске. Любое новшество рассматривается с точки зрения применения его в повседневной жизни. Людей лис, как маятник, жизнь бросает то к удаче, то к разочарованиям, а жизнь и практичный склад ума постоянно приводят к извечному вопросу – быть или не быть. Кроме всего прочего, люди-лисы стараются жить за счет чужого труда и постоянно нуждаются в средствах, а также в «наставники» или «покровителях». Чертог Тура. Под этим знаком рождаются люди с идеалистическим мистическим мировоззрением и повышенным чувством ответственности. Они очень трудолюбивы, работоспособны, любят творчески мыслить и созидать. Но, как правило, их работоспособность направлена на процветание собственного рода и близких людей. Они замкнуты в своих мироощущениях и стараются не вникать в глубь вопросов, Кое ставят перед ними жизнь. Их жизненное кредо – усердие и труд – все перетрут. Все, что бесхозное, то мое». Увлекаясь созидательным трудом, они нередко забывают об окружающих и близких людях. Они строят свой идеальный мир, кои, по их словам, может построить каждый в пределах одной семьи. Их любимое занятие после праведных трудов – это пофилософствовать на темы о бытие, о смысле жизни, о политике и обо всем, что их окружает. Они упрямы и твердолобы. Их очень трудно убедить в чем-либо. Они принимают точку зрения другого человека только в двух случаях, когда сами доходят до этого, либо когда их принуждают, заставляют. Чертокося. Люди. Рожденные в данном чертуге от рождения очень общительны и иногда чрезмерно многословны. Это свойство им часто доставляет массу неприятностей. Они любят всего добиваться собственными силами, считая, что если это не сделают они, то уже не сделает никто. При своей общительности они не доверяют малознакомым людям и ничего не воспринимают на слово. Их изощренный ум способен придумать множество испытаний чтобы проверить человека который набивается им друзья высший авторитет для человека лося является он сам поэтому люди рожденные в данном чертуге, редко прислушиваются к советам окружающих они могут быть как великими отшельниками так и великими общественными деятелями одновременно они стремятся иметь большую многодетную семью, но очень часто не достигают этого, ибо человек-лось сам избирает свой жизненный путь и идет к своей поставленной цели, невзирая ни на какие препятствия. По принципу цель оправдывает средства, так думает лось, но это не является истиной. Чертог финиста. Люди, рожденные в этом чертоге, обладают выносливостью и способностью воспринимать различные энергии жизни. Они никогда не унывают из-за неудач. Любая неудача заставляет их рациональный ум просчитывать все вопросы и нюансы, возникшие в результате неудач. Этим людям свойственны перемены настроения. Во время всеобщей радости на них может нахлынуть тоска, грусть и желание одиночества. Во время своей работы, если им в голову приходит какая-то идея, они бросают работу и тут же начинают просчитывать способы воплощения этой идеи, после чего готовый результат записывается и вновь возвращаются к работе, кою оставили. Такие перепады случаются не только в работе, но и в общественной и семейной жизни. Чертог коня Люди данного чертога наделены выносливостью и работоспособностью, независимо от кастовой принадлежности и вибрации своей души, а также формы размышления. У них философско-рациональный склад ума, без примесей идеализма. Все размышления направлены на выполнение долга перед родом, своим и обществом. Такие люди придерживаются внутри родовых традиций и устоев, не принимая принципов и законов светского государства. Если они идут в разрез с внутриродовыми правилами, у них чаще всего возникает проблема отцов и детей. Поэтому они пытаются жестко контролировать свое потомство. Их опека порой доходит до деспотизма. И в то же время... Более любящих и нежных родителей Не видала земля Все построено у них На преемственности поколений Поэтому все, что говорит старший в роду Рожденные под чертогом коня Выполняют безоговорочно Рожденных в чертоге коня Отличает безустальная работоспособность Поэтому в народе и сохранились поговорки Пашет как конь калывает как лошадь. То есть человек занят трудом. Чертог орла. Люди, рожденные в данном чертуге, целеустремленные. Им свойственны такие качества, как полет мысли, авторитарность, гордость, презрение к страху и смерти. У них развита тяга к познанию различных боевых искусств, склонность к перемене мест для того, чтобы построить свой собственный мир и одновременно расширить свои владения. Великая тяга к познанию окружающего мира граничит с жаждой авантюрных приключений. Великая работоспособность может спокойно уживаться с ленью и бездельем, Духовное развитие может смениться на полное отрицание действительности и бесшабашность, а создание семейного союза может превратить впоследствии данного человека в родителя-одиночку, то есть когда он сам будет воспитывать своих детей в соответствии со своим мироощущением и своим миропониманием действительности. Все вышеперечисленное является лишь внешней формой отображения жизни человека-орла. Его внутренняя сущность постоянно стремится к проявлению добра, любви, заботы и понимания, но токма по отношению к себе. И последний чертог – чертог раса. Люди, рожденные в этом чертуге, имеют стойкость, целеустремленность, отвагу в защите своих родовых порядков. Их философско-аналитический ум не чурается ни воинственности, ни идеалистических размышлений, ни мистических ритуалов. Такие люди чувствуют себя прекрасно в любой стихии, кою они себе и избирают. Единственная их проблема – это стремление к лидерству и неспособность считаться чужим мнением. Очень часто их жизненным кредом становится фраза «цель оправдывает средство», который подменяет их изначальную формулу. Самое главное в жизни – это сама жизнь. Превыше жизни может быть токма долг перед родом. При этом они иногда задумываются над тем, что насильно навязанное добро очень часто оборачивается злом, как для окружающих людей, так и для них самих. Человек раса должен помнить, что толкма духовное развитие может успокоить все штормы и ураганы, спонтанно возникающие в душе человека, коему посчастливилось родиться в чертоге раса. Ну вот, собственно говоря, и все. Все вот эти вот образные характеристики чертогов являются ключевой формой для соединения береговых структур. Круголета с образными структурами сворожьего круга, которые Выбирают себя путь, который несут чертоги, залы, столы, скамьи и место под солнцем, то есть место на скамье. Проще говоря, все это соединяется воедино, а единые образы соединяясь порождают новые образы. Поэтому здесь никак в современной астрологической системе. Родился под этим знаком, значит всем вот и повезло родиться под этим. В славянской системе в нашей, даже если люди родились в одном чертуге и в одном зале, но скамьи у них разные, и это уже совершенно разные люди. К тому же места на скамьях, то есть место под солнцем, совершенно разные. И кроме чертогов, еще надо учитывать круголет, влияние земель. То есть учитывается абсолютно все. Одинаковых людей не бывает. И, естественно, учитывается и число имени, и число жизни. И если мы с вами сравним вот с этим китайским примитивным гороскопом, который использует все сейчас, вся наша современная астрология, то, в общем-то, вы увидите, насколько примитивен этот гороскоп. Наш славянский гороскоп, а точнее его всегда называли звездоскоп, намного сложнее и намного детальней, Раскрывает сущность человека Кстати, должен еще вам сказать, дорогие мои Эти характеристики Токма для людей расы Для людей рода асов Потомков рода небесного У других народов свои системы и свои определения Вот такие дела Ну, а теперь я покажу вам программу, которая называется «Звезды и земли». Вот эта программа. Она, в принципе, очень простая. Ссылочка будет в описании. Как вы видите, окошечко она имеет небольшое. Что мы делаем с вами? Вот здесь имя. Ну, любое имя пишем. К примеру, Иван. Написали Иван. Число. Ну, ставим 13 13 января родился И ставим год Рождения Допустим там пусть у нас будет Этот Иван там Ну скажем 87 года рождения Обязательно время вы должны У родителей узнать К примеру пусть будет время 12 часов 50 минут Здесь для перехода На зимнее время это мы не используем То есть смотрите мы ввели 13 число Январь месяц, 1987 год. Родился в 12.50. И смотрим сразу. Славянская дата. 33 бей лет. Время славянское. Лето в круге, семерочка. Лето в круголете, 119. Нажав на 119, вы сразу можете просчитать, что это год коренных переломов в общественном сознании. Ну и так далее. Дальше. Название лето Лис -напь. Дальше, вот самое главное, покровитель дня, бог Перун, число имени, вот четверочка, о числах имени я вам уже сказал. Дальше, структуры дня на сегодня, это не важно, вот цифра жизни, тройка, нажимаем и что это значит, все здесь мы видим. Дальше, оберег цифры жизни, семерочка, смотрим, самые главные информации, Черток, медведь, сварог Нажимаем и смотрим Здесь все описано Что людям дает этот чертог И зал его Зал служения доблести воинской И так далее Все очень и очень просто Программочка такая простенькая Примитивная Но к сожалению никаких других Больше не существует Если мы с вами начнем вычислять по тем формулам, то я боюсь, что и половина из вас не сможет это вычислить Это очень и очень сложно А программа эта, в общем-то, довольно-таки лихо все нам открывает Вот все здесь будут ваши данные Стоит, самое главное, ввести правильное число, месяц, год и обязательно время рождения Ну, в любом случае, там, может быть, минуты особо не влияют, но часы обязательно должны быть. Потому что в отличие от всех этих китайских гороскопов, у которых, в общем-то, целых полмесяца все люди одинаковые, там, или стрельцы, или рыбы, то здесь через час уже может у вас измениться совершенно зал и чертог. То есть вы уже станете не медведем с ворогом, а можете стать семарглом и кем угодно. Поэтому у нас все очень и очень четко. Я вам уже говорил, что наш славяно арийский календарь не отстал и не убежал вперед ни на минуту. И можно вычислить по нему, что было тысячи лет назад и что было сто тысяч лет назад, вычислить любую дату, чего не скажешь о современном григорианском календаре. Так что вот такие дела, дорогие мои. Единственная проблема с этой программой, я не знаю, как у вас, у меня она не закрывается. То есть, когда я ее пытаюсь закрыть, у меня, видите, пишет такую проблемку. Я что делаю? Захожу в диспетчер задач, и вот она у нас, эта программка. Я ее беру, снять задачу, все, и закрыл. Ну вот, собственно говоря, и все. Дерзайте, дорогие мои, изучайте. Всем здравия и здравомыслия. Слава роду!